Начинаем. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги? У вас присутствует корпорация здоровых, успешных и свободных. Для начала, конечно, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Лотникова Лёля. Я один из руководителей семер... семейного интернет-бизнеса Корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. Что же это такое? корпорация здоровых, успешных и свободных. Это сообщество людей, которые живут и которые живут, значит, той жизнью, которая дает нам полную сферу жизни, которую мы хотим использовать. Это люди, которые стремятся к устремлению самой полноценной жизни для себя и для своих близких. Вот немножко поговорим, что такое полноценная жизнь. Это есть несколько основных сфер жизни, знание которых помогает каждому человеку осознанно добиваться, добиваться результатов, успеха, здоровья и осознанно создавать жизнь для всех окружающих и родственников вокруг вас. Что же это за сферы жизни? Вы сейчас видите на слайде несколько сфер жизни, которые особо важны для человека. И естественно, все, кто присоединяется к корпорации Иисус, эти сферы жизни в себе развивают и живут полноценной жизнью. Такая сфера, как здоровье. Без хорошего самочувствия человека мало кто на что способен. Если нет здоровья, значит нет энергии. Значит, нет сил для того, чтобы можно было уделить внимание близким, заработать определенные деньги, которые вам необходимы, воспринимать окружающий мир как самый красивый на свете, как самый лучший мир на свете. Здоровье – это залог полной вашей жизни. Такой сектор, как свое дело, работа, бизнес, вот все, что этого касается – чтобы построить карьеру, чтобы зарабатывать деньги, необходимо осознать, кем же вы вообще сами в жизни являетесь, что вы для общества создаете, что вы для себя внутри понимаете, что вы хотите иметь в этой жизни. Тогда только, когда вы определитесь, тогда только вы поймете, какая вам работа нужна и правильно ли вы ведете свой бизнес и в правильной ли вы находитесь направление, Это очень основное. Ведь многие люди, стремясь заработать денег, не видят ничего другого, кроме как, никакой другой сферы жизни не ведут, кроме как работа. Люди, которые строят бизнес, могут работать днями, ночами, часами, но при этом не иметь остальных и не видеть остальные Сферы жизни – это утопия, он никогда не добьется результата в своем бизнесе. Большая часть населения вообще в мире ходит на работу по найму, и, естественно, кроме как работа, дом, еда, иногда выходной, тоже ничего не видит. Вот здесь вам нужно разобраться. Очень, очень много идет в жизни разговора о том, что, имея собственный бизнес – это значит мало работать, много получать или мало прилагать усилий к саморазвитию, к самообразованию и при этом много зарабатывать. Не будет этого. Пока все сферы жизни вы не будете включать, развивать, продвигать в собственном самосознании, успеха ни в жизни, ни в работе, точно вам гарантирую, не будет. Потому что вы не видите за потоком этой информации, которая сейчас дается, вообще, которую вы получаете, вы не увидите, где это начинается. Если мы только работаем, значит, мы остальные сферы не развиваем. Если мы постоянно ленимся и ждем, что к нам приедет Иванушка, дурачок на печи вместе с принцессой, подарит нам пол царства, это тоже мы не развиваемся. У нас одна сфера жизни тогда, получается, развивается, только потребительская а остальные сферы, без которых невозможно существовать полноценно в этом мире, не развиваются, значит, результата нет. Далее. Сфера жизни такая, как деньги, мы уже с вами тоже затронули, и, значит, деньги... Они немаловажный вопрос решают в нашей жизни, немалые вопросы решают в нашей жизни. Конечно же, такая сфера, как отдых, личный рост, духа, э, духовное настроение, здоровье. Если нет денег, конечно, очень тяжело его поддерживать. Но и в то же время э, люди разделяются сами. Люди сами делят, где и как они будут зарабатывать деньги, которые работают на, э, значит, на что на кого-то люди, которые работают, у них ограничения, и, значит, ограничения по доходам, значит, у них будет ограничение по развитию сфер жизни. Люди, которые работают на себя, они зарабатывают столько, столько, столько сколько они просто сами физически могут, но не всегда готовы заработать на все сферы жизни. А вот владельцы бизнеса, они мало того, что используют механизмы, которые приносят им доход, они еще и используют все сферы жизни для того, чтобы эти механизмы хорошо работали. Чтобы очень легко можно было находить механизмы, механизмы которые приносят доход для развития их бизнеса. Но такие, как люди, которые зарабатывают на инвестициях, здесь... Люди, здесь у них деньги работают на них, возможно, медленно, но уверенно. Но чтобы выйти на сферу, не сферу, а чтобы выйти, значит, в такую степень, как инвесторы, нам нужно с вами очень много поработать над собой, над самообразованием, самосознанием и, естественно, запустить механизмы, которые приносят нам доход. Этому всему мы учим и рассказываем в корпорации ЗУС. Далее, что такое образование, сектор образования или личностный рост? Человек должен постоянно учиться, изобретать, использовать время, использовать время для самообразования, чтобы появлялись новые знания, нужны новые, чтобы появились новые какие-то навыки или новые какие-то... Методики нужны, знания, поэтому мы изучаем. Значит, если мы работаем с вами в направлении бизнеса, значит, мы должны углубленно изучать работу бизнеса, как работает бизнес. Конечно же, здесь сразу же растет и личностный рост. Вы будете уверенными, те, кто изучают, те, кто в это, эту сферу жизни также развивает, вы будете уверенными в себе, и, естественно, у вас поменяется окружение и здесь уже сработает сфера жизни такая как отношения это родственники друзья коллеги с которыми вы работаете то есть взаимодействуете вместе окружение она тоже очень сильно влияет если вы находитесь в отношениях вернее в окружении людей которые не хотят мыслить не хотят саморазвиваться не хотят думать не хотят обучаться Такие люди не здорово хотят и работать. Это не зря была заставка сегодня на приглашение вебинара. Э, раз нет денег, лягу, лягу полежу. Да? Вот, пока нет денег, лягу, полежу. Вот это относится, относится к людям, которые хотят много иметь, но при этом не хотят не думать, не работать, ни, ну совершенно ничего не делать. Вот если вы находитесь в окружении таких людей, то вам будет очень сложно саморазвиваться и поднимать свою планку. Но как только поднимется ваша планка, и вы преодолеете, э -э -э, значит, э -э -э, как бы такое сказать, взаимодействие окружения, то эти люди с вами уже по жизни идти не будут. Даже родственники могут не понять вас, потому что вы будете мыслить уже не так, как они. У них только один, одна сфера жизни работает, это собственное удовлетворение. А все остальные сферы жизни они просто не развивают. Поэтому вам с ними будет неинтересно и им также. Нужно общаться с людьми с теми, к чему вы сами идете. Которые так, как вы мыслят, которые тоже хотят полной жизни в жизнь полными сферами жизни использовать для своей жизни, использовать все сферы жизни, которые только существуют, и быть в них активными. И далее. Внутренний мир и духовность. Тут человек сам решает, что ему делать. Внутренний мир всегда подсказывает, но внутренний мир создаем мы. Без всех сфер жизни, которые я сейчас вам предоставила, внутренний мир не будет формироваться таким, каким бы вы хотели, как бы вы представляли его. Если мы не развиваемся во всех сферах жизни, значит, внутренний мир у нас будет очень бедный. А для того, чтобы он был богатый, чтобы раскры раскрывался, естественно, здесь у вас будут и деньги, и отдых, и самообразование, и здоровье, и отношения между друзьями, близкими и знакомыми. Это все. И самое важное, вернее не самое важное, но немаловажное, это такая сфера жизни, как эмоции, отдых. Если вы не будете себе позволять эмоционально рассказывать о своей жизни, эмоционально отдыхать, то бишь красочно отдыхать, ярко то, естественно, отдых вам покажется э, неприятным, нехорошим. Вокруг вас э, вы будете себя видеть только э, серые тона, а светлых ярких вы не увидите. Поэтому здесь тоже нужно научиться отдыхать. И э, чем более вы будете эмоционально это делать, для себя лично познавать, да, представьте себе весна, как здорово, еду в лесу, а он становится голубой, пролески цвести начинают. Боже, как здорово! Я остановилась, походила среди пролесков и думаю, как жизнь прекрасна, как здорово! И этим же я тут же поделилась своему бизнес-партнеру, дочери Екатерине Лотниковой. Мы с ней ведем семейный бизнес. И приглашаем вас всех присоединиться к нам и вести также успешно свой бизнес вместе с нами. Итак, мы с вами познакомились. Вы теперь знаете, что такое корпорация ЗУС, кто здесь с нами сотрудничает, кого мы приглашаем к сотрудничеству. И если у вас возникли вопросы, вы можете мне сейчас написать. Но тема, тема нашей сегодня встречи Почему мы работаем в интернете? Я постараюсь вам раскрыть. Почему, как мы выбираем компанию-партнера и кого мы выбрали в компанию-партнера? В чем суть нашей системы? Почему именно мы назвали корпорация ЗУС свой проект, свою бизнес-систему? Я вам сейчас практически рассказала, но еще потом дополню. И, естественно, расскажу, как мы работаем, как мы строим свой бизнес. Бизнес. Итак, вас приветствует Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных и руководители интернет-проекта Корпорации ЗУС Екатерина Лотникова и Лёля Лотникова. Что ж, если у вас нет вопросов, мы с вами продолжаем. Тему первую, которую мы будем рассказывать, раскрывать с вами, значит, почему мы работаем в интернет. Почему именно интернет нас заинтересовал? Если вы помните, я думаю, все еще помнят, ранее общение проходило у людей, это буквально 5 лет назад, у людей проходило общение в библиотеках, на каких-то полянах. На... Я всегда помню, как только, пош... как только появились... Не только как появились, но недавно уже эти появились проводные телефоны. И было такое счастье, когда у меня в доме появился проводной телефон. Я была так рада, что он вообще появился. И мы с подружками перестали встречаться за кружкой чая, потому что у нас не было времени на это. И было очень удобно самой сидеть, пить чай и висеть на телефоне. Можно было часами разговаривать, мы перебирали все, даже служба э, по телефонным линиям периодически нам его отключала, потому что долго сидим на телефоне. Очень много информации разносилось у нас, вот как вы видите, группа WhatsApp в 1980-х годах. Естественно, в многоэтажках они через балкон разговаривали, В общем, общение называется вживую. Очень много было такого общения, но, как вы понимаете, к нам очень мгновенно вошел интернет в нашу жизнь. Если я раньше смотрела по телевизору, как это делается, сотовые телефоны, какие-то передачи там синхронно все это передается, то как только к нам пришла эта жизнь, вот именно жизнь с гаджетами, жизнь в интернете. Еще больше мы стали с вами общаться. Вот даже сейчас мы с вами общаемся, и э, меня слушают несколько стран мира. Люди, которые живут в других странах. Россия, которые э, живут... Я живу на Ставропольском крае. Присутствует же сейчас на нашей встрече и э, Екатеринбург, и Санкт-Петербург. Москва, Воронеж, то бишь это такой большой диапазон, э, встре, вернее, диапазон расстояний, такие мы очень далеко друг от друга живем и мы можем общаться. Тогда этой возможности не было. Тогда этой возможности не было. И поэтому, конечно же, мы перешли вести свой бизнес в интернет. Да, вот Ханта-Мансийский округ, это вообще здорово. Это вообще здорово. И, конечно же, мы когда-то с вами встретимся, особенно на наших мероприятиях, которые мы будем проводить совместно. Естественно, и скорость, и скорость передачи информации и, главное, неискривленная информация получается через интернет, нежели когда передавалась из уст в уста. Если из одних уст вышла информация, она пока до сотого человека дойдет, она искажается до неузнаваемости. Через интернет уже нет. Значит, здесь мы с вами поговорили, почему мы все-таки начали свой бизнес строить именно в интернете. Далее, немаловажный вопрос, еще и помимо того, что мы просто общаемся, многие предприятия, которые производят продукцию, вы сейчас видите, несколько, я привела пример, несколько предприятий, каждый из них произвел продукцию и каждый из них заинтересован в конечном результате. А конечный результат, как вы понимаете, это потребитель. Это самый ценный человек для любого производства, для любого бизнеса, который, который бы вы ни вели. Кто-то производит продукцию, но произвел он продукцию. Если он не донесет эту продукцию до потребителя, то то, что он произвел, это, считай, выбросить, если к нему не пришел потребитель. У потребителя очень много информации через тот же интернет, где он может выбрать себе то, что ему необходимо. Поэтому каждый партнер, вернее, каждый человек, который ведет бизнес, а любой производитель, он, естественно, ведет бизнес, он разделил свои сферы влияния, вернее, разделил свои сферы своего бизнеса на несколько категорий. И очень важная категория, которую он уделяет огромное количество времени и денег, это донести информацию до потребителя. Если раньше, как мы уже говорили, можно было сарафанным радио перенести, то бишь из вуст в уста, то сейчас у нас существует интернет. И потребитель спокойно заходит в свой ноутбук и выбирает то, что ему необходимо у кого купить. И здесь уже зависит от нас с вами, как мы представим эту информацию, чтобы человек выбрал именно то предприятие, которое необходимо нам, чтобы он пришел к нам. Вот эту бизнес-систему по донесению информации по потребителю, то бишь привести потребителя туда, куда ему необходимо, чтобы он получил тот продукт, который хотел, и при этом получил качественный, и вернулся изначально снова туда. Я вам сейчас приведу пример. Прям живой, горячий, вот как с печки, как со сковородки пирожки. Я хотела на выходных выделить время. У меня сейчас идет небольшая стройка. И мне нужно было закупить трубы. Ну, думаю, я сейчас... Выберу время на выходных, освобожу себе, так как все дни я работаю, а на выходных я поеду и э, сделаю доставку себе э, вот этих стальных труб. И как вы думаете, город у нас небольшой, но и немалый. Только город это примерно 90 тысяч населения. И еще район примерно столько же. И когда я поехала по металлобазам воскресенья, они практически все закрыты. Это люди строят бизнес. И я не приобрела трубы. Я просто их не купила. Естественно, мне теперь нужно выделить время в будние дни оторваться от работы и ехать за покупками. Так бизнес не строится, если мы хотим, чтобы люди возвращались, возвращались и возвращались. Хотя... Выбирая в интернете, на какую же базу я все-таки поеду, я долго выбирала, на какую же базу я все-таки поеду, из представленных 40 предложений я выбрала только одну. И то, которое не работает, в воскресенье оказывается. Вот такие представления о создании интернет-бизнеса или бизнеса вообще. Итак, наш потребитель пришел в интернет. Он пришел в интернет и хочет выбрать какой-то продукт. Он будет выбирать, а производитель будет давать определенную информацию. Так как сам производитель это сделать не всегда может, и потом нужно масштабные движения для этого, чтобы была информация подавалась с разных сторон и с разных ресурсов. Естественно, потребитель сам, вернее, производитель самому это сложно сделать, да, и нет смысла, потому что производитель должен заниматься производством продукции. Он говорит: Приходи к нам и стань партнером, мы тебе научим, вернее, мы тебе будем выплачивать. Предоставляем производство, предоставляет маркетинг-план, по которому ты можешь создавать свою бизнес-систему сам лично, как ты решишь, так и будешь создавать. Донесешь информацию до покупателя, покупатель придет ко мне, к производителю, произведет какую-то определенную покупку и согласно маркетинг-плана бизнес-партнер с компанией-производителем будет иметь определенный доход. Все компании предлагают примерно одинаковые расчеты, но разный, э, э, разное производство, э, разные условия и, естественно, различные маркетинговые ходы. Из этой массы необходимо было выбрать, с кем же нам все-таки сотрудничать. Здесь понятно, коллеги, друзья, понятно, о чем я говорю? Я вас не запутала? Пока вы мне пишете, я буду с вами разговаривать. Итак, для того, чтобы был очень надежный партнер, нужны необходимые критерии. Я хочу быть уверенная при подаче информации, я хочу быть уверенная, чтобы однажды я донесла человеку информацию о, о продукте, о качестве, и потребитель пришел, у компании-партнера приобрел эту продукцию и снова возвращался, возвращался, возвращался и возвращался. Значит, нам нужна компания-партнер, которая производит продукцию повседневного спроса. Если трубы, как я сегодня приводила вам пример, мне понадобятся в этом году, а потом, может быть, не понадобятся еще 10 лет, то это другая маркетинговая система. Но нам с вами нужно строить бизнес, который будет приносить нам постоянно доход. Вот с такими, ну, такой критерием у корпорации ЗУС. Поэтому мы стали искать, с какой компанией нам нужно сотрудничать. Естественно, для того, чтобы такая компания, мало того, что компания производит продукцию ежедневного спроса, который человек ежедневно использует, нам нужны гарантии. Гарантия о том, что компания-партнер будет в течение года предоставлять новинки, которые, которых даже аналогов, может быть, в мире нет. Новинки, которые будут провоцировать покупателя на потребление. Естественно, чтобы были новинки, у компании должно быть собственные научно-исследовательские центры. Естественно, над этими формулами, над этими разработками должны быть ученые. Конечно же, должно быть собственное производство, и чтобы компания гарантировала качество продукции. И, конечно же, чтобы были доступные цены, не за облачные, Тогда мы можем давать потребителю информацию, рассказывать о партнерстве, рассказывать о продукте, доносить информацию и таким образом у компании-партнера такой раздел, как «Сбыт» будет работать на 100%. Значит, маркетинг, который предложила нам компания для сотрудничества, будет также приносить нам постоянные доходы. Для этого мы выбрали компанию «Арифлейм», потому что она выполняет все критерии. У нее есть два научно-исследовательских центра. Более 120 ученых, которые разрабатывают э, формулы продукции, и компания сама производит эту продукцию на собственном производстве. И, конечно же, компания дает все гарантии и предоставляет продукцию до потребителя. Сама лично, с полной гарантией. Это очень важный факт для сотрудничества. Не где-то компания а, какие-то фальсифицированные продукты продает. Нет, она сама это производит и сама отвечает за каждую капельку продукта. Наша задача донести информацию. Если сейчас было сложно понять, о чем я говорю, то я думаю, что следующие слайды вам обязательно а, донесут а, информацию, эту, да, ну, чтобы вы могли разобраться. Давайте немножечко коротко поговорим о системе, о сути системы. Вот смотрите, мы с вами заключили договор с компанией-партнером о том, что мы будем с ней сотрудничать, а компания будет выплачивать нам гонорары, те, которые нам необходимы согласно маркетинг-плана. С этим я вас познакомлю чуть попозже. Обратите внимание, компания-партнер Сама разрабатывает, производит, хранит и доставляет, и ведет все расчеты. Наша задача – дать людям информацию о трех преимуществах. Как мы это будем делать? Это наша с вами задача. Это задача корпорации ЗУС и всех ее партнеров. Вот тут уже мы с вами в корпорации ЗУС разрабатываем систему – как мы будем это делать? У нас есть продукт высокого качества, у нас есть надежный партнер. Теперь наша задача направить потребителя, партнера в компанию «Арифлейм» для сотрудничества через корпорацию Зус. И здесь мы с вами это делаем. Как это делается, мы с вами познакомимся чуть позже. Понятно, о чем я сейчас сказала? Вы разобрались? Далее, продолжаем немножко говорить, ну, коротко о э, сути системы э, сотрудничества корпорации ЗУС с компанией-партнером. Итак, компания-партнер производит продукцию, мы уже говорили, а корпорация ЗУС дает информацию людям, обратите внимание, люди – вот стрелочку я показываю от интернета, от корпорации ЗУС, стрелочка показано, Мы даем информацию людям. Для этого в корпорации ЗУС все инструменты есть. Главное в них разобраться. А разобраться очень легко, потому что и еще а, мы, менеджеры и партнеры корпорации ЗУС научат, покажут, расскажут и доведут до результата. Мы даем информацию людям. Люди сами принимают решение, что они хотят. Хотят быть потребителем. Да, он будет иметь экономию. Естественно, ему очень выгодно. И мы его направляем на, э, в компанию, чтобы он там приобрел. Мы ему показали, рассказали, научили, как это делать, чтобы он приобретал продукцию и очень хорошо экономил для семейного бюджета. Далее, человек хочет иметь ситуационные гонорары. Да ради Бога, выплаты эти будут тебе. Ты, мы тебя научили, человека научили, как показать каталог, как заработать на продажах, на личных продажах. И также мы его направили в компанию, партнер, чтобы он там приобрел эту продукцию, в которой, которая гарантирует о качестве. Человек, который решил продавать, он, естественно, будет получать и ну, приобретать ее с экономией, то бишь по дистрибьюторской цене, и зарабатывать ситуационные гонорары. Это нормально. Человек хочет так работать. Но мы точно так же и даем информацию еще и о маркетинг-плане. Мы приглашаем в корпорацию ЗУС для сотрудничества людей, чтобы точно так же, как и мы, он вместе с нами продвигал маркетинг-план компании, давал людям три, э, информацию о трех возможностях. При этом сам, естественно, он будет пользоваться, потому что он использовать будет высочайшего качества продукцию со скидкой и давать информацию. И вот компания партнеру, помимо того, что он будет иметь э, приобретать продукцию с огромной скидкой, она будет еще партнерам выплачивать примерно 10% от всех покупок. От покупок потребителей, от покупок продавцов, от покупок партнеров. Компания еще будет ну, как этот, структурный гонорар выплачивать. Что это такое, мы с вами разберем позже. Вот все купили, каждый получил свой доход, какой, на какой он претендовал. Вам как партнеру заплатили еще больше. Это 10% в среднем. А так выплачиваться партнерам будет от 3% до 22%. Но мы берем в среднем 10%. Это не очень мало деньги это очень хорошие деньги. Все приобрели, все получили, что нужно. И каждый год, и каждый месяц людям, которым вы дали эту информацию, они будут приходить и вновь приобретать потому что аналогов продукции которую производит компания партнер партнер аналогов которых нет в мире человек не может найти в другой компании и он будет возвращаться потому что замены не найдет это о потребителях о потребителях и продавцах а партнеры возвращаются потому что согласно маркетинг-плана который предложила компания для сотрудничества очень мало кто может предложить из компаний партнеров вот такая система очень очень короткое сотрудничество корпорации зус с компанией-партнером, компанией партнером компании арифлейм Мало того, еще компания «Арифлейм» находится в 67 странах мира, присутствует. И работать вы можете с любой страной. Корпорация «ЗУС» на сегодняшний день сотрудничает с 12 компаниями мира. И еще это у нас не предел. Далее, если тут понятно, мы продолжаем дальше. Почему люди будут постоянно покупать продукцию Арифлеем? Почему корпорация ЗУС, и я в том числе, в этом уверены? Я вам сейчас приведу небольшой пример. Есть традиционный способ реализации. Он тоже так же хорош, как и, для, как и э, способ реализации продукции. Э, это прямые продажи. Давайте сейчас с вами рассмотрим такую ситуацию, как традиционный способ реализации. Каждый человек любит надежность, качество И уверенность в том, что если он приобрел продукцию, ему никто не будет обманывать и рассказывать о том, что тюбик 15-миллиметровый должен, вы, милли, должен выглядеть на 50 миллиграмм. Итак, производитель произвел продукцию, у него закупил посредник продукцию, накрутил минимум 30%. Друг дружки перенесли, как вы видите на картинке, увеличили еще на 30, и еще на 30, и еще на 30. Но так как от производителя приобрести продукцию по ценам отпускным, которым производит продукт, не очень выгодно людям, которые зарабатывают на складировании и перемещении продукции, естественно, они начинают в это время закупать продукцию, которая фальсифицированная, то есть подделка. Например, такой, как туалетная вода, вернее парфюмированная вода Coco Chanel, они приобретают по очень низким ценам, также накручивают стоимость проценты и начинают продавать конечному реализатору. Это магазин, рынок, а те, ребята, увеличивают стоимость продукции от 5 до 10 раз. И в итоге страдает потребитель. Но потребитель, наверное, не задумывается, что такая парфюмированная, парфюмерная вода, такая парфюмерная вода, как Коко Шинель, не может стоить даже 1000 рублей. Не то, что 300 да, вот этот розлив тоже. По поводу розлива тут отдельно мы будем говорить об ароматах, и я обязательно расскажу, что такое розлив, и насколько он приемлем для туалетных вод на розлив. Вот. И здесь, получается, страдает потребитель. Естественно, потребитель начинает искать, где же ему найти надежность, чтобы он мог пользоваться продукцией, и не бояться, что это будет подделка. Давайте рассмотрим прямые продажи. Непосредственно мы сейчас говорим о компании-партнер Арифлейм. Я, насколько сейчас уже убеждена, что не все компании э, прямых продаж работают честно. Не все компании прямых продаж имеют собственное производство, собственные разработки. Очень много компаний прямых продаж которые работают просто обманным путем. Для этого очень много видео, мы заострять внимание не будем. Будем говорить только о компании Oriflame, которая производит продукцию. Мы уже говорили о достоинствах, мы говорили о качестве, какой производит компания. И сколько же здесь идет накруток от себестоимости. Что же получает человек в итоге? Обратите внимание, производство произвело продукт. Здесь уже разработки и все, произвело продукт, прибавляет 30% к себестоимости для выплаты всем партнерам. Каждый человек, который присоединяется к корпорации ЗУС через, вернее, крифлейм через корпорацию ЗУС, он. Э, он в, не то что вправе, у него у каждого человека есть возможность получить эти выплаты. Нужно только выполнить определенные действия, которые необходимы, которым мы показываем. И естественно эти 30% идут всегда выплаты партнерам. Партнеры никогда не остаются без выплат, потому что изначально в продукте заложены эти деньги. И слово «нет зарплаты» здесь не существует или мы вам задержим. Сколько потребителей пришло от вашего имени, столько вам выплатят согласно маркетинг-плана. Далее, прибавляется еще 30%. Это для консультантов, которые продают по каталогам. Это называется ситуационный гонорар. И цена эта показана в каталоге. То бишь, потребитель, который не сотрудничает, который не э, оформил себе скидку, а просто покупает по каталогу, у него цена фиксированная, стабильно фиксированная, как по каталогу. Выше, э, значит, э, консультант, который продает дистрибьютор, продать не может. Все выплаты и весь контроль над качеством продукции строго контролируется компанией Арифлейм. Если же мы возьмем традиционный способ реализации, то здесь ответственности не несет, не несет вообще никто, потому что продукция была продана еще только была продана посредникам, она прошла через несколько рук и дошла до магазина, а магазин ее не производил и ответственности не несет. Поэтому в этом секторе очень много подделок. А уже в прямых продажах, в данном случае с компанией Арифлейм, человек приходит, приобретает продукцию как потребитель со скидкой, если он оформил себе скидку, или дистрибьютор приходит, закупает продукцию или партнер, то он покупает по накладной от компании «Арифлейм». Этот документ является основным, который подтверждает качество продукции. И не дай боже, что-то у вас произошло, или испортилась она в пути, или, допустим, вам что-то, ну, то, что заявляет компания, там вдруг не так, хотя такого за 50 лет еще не было, вот, то компания за это полностью несет ответственность. Поэтому люди вновь и вновь возвращаются и приобретают продукцию компании Reflame, потому что уверены. Уверены в том, что ничего не навредит их, их здоровью. Что это будет именно, если написано в, в тюбике 15 миллилитров, это будет 15 миллилитров. И ни в коем случае никакого обманного зрения. Если это Крем для рук, то он, соответственно, крем для рук. Если это написано, что мгновенно ваши поры будут разгла... сужаться, то они будут мгновенно сужаться. Вот здесь вот я думаю, что мы больше останавливаться не будем. Но скажите, пожалуйста, вы мне сейчас на данный момент поверили, что это так? Я донесла вам? информацию о том, почему люди будут приходить и приобретать продукцию вновь и вновь. И далее. И далее. Это люди, которые ждут вашей информации. Они достойны высококачественной продукции. Они тоже хотят быть здоровыми, успешными и свободными. Дайте им информацию. Не ленитесь, просто дайте им информацию. И далее. Почему? Почему вести бизнес в интернете выгодно с корпорацией ЗУС? Приглашаем всех, кто хочет быть здоровым, успешным и свободным. Всех буквально. Компания, вернее, корпорация ЗУС предоставляет каждому партнеру все наши разработки, инструкция, которые дают возможность зарабатывать в этой сфере все больше, больше, больше, больше. Обучение стабильное обучение, стабильное сопровождение. Для партнеров компа корпорации ЗУС предоставляются вебинары, видеоуроки, самые актуальные, бесплатные, простые, непонятные, пошаговые инструкции, пошаговое пошагово движение, все. И еще очень немаловажно, корпорация ЗУС помогает каждому партнеру строить его бизнес систему его бизнес команду мы строим мы строим стволами то бишь командно стволовое командное построение вашей структуры вашей системы которая будет приносить вам деньги ваша задача научиться организовывать личный товарооборот минимум 150 бонус баллов научиться давать информацию так чтобы люди к вам присоединялись то бишь регистрировались по любому поводу быть партнером быть потребителем быть консультантом разницы нет мы с вами вы видите стрелками сейчас я карандашик включу вы видите стрелками мы с вами начинаем строить структуру красный кружочек это вы вы пришли и заключили договор, начинаете сотрудничать. Учитесь делать 150 бонус-баллов. Пока вы еще только думаете, пока вы еще только обучаетесь, вышестоящие партнеры уже начинают под вас регистрировать. Итак, минимум 5 регистраций, минимум 5 партнеров, которые вы находите, которым вы даете информацию, к вам присоединились, вы значит, также вносите в общий ствол. Именно вот так вот в, строне, в строчку. Потом, как только вы начинаете, вы уже разобрались, научились давать информацию, вы научились э, учить э, своих бизнес-партнеров, научились вообще всему научились, вы начинаете делать себе точно такую же командное построение второй, э, второго ствола. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Это для того, чтобы мотивация людей была снизу, ну, чтобы мотивация людей была снизу, чтобы люди видели баллы, вернее, товарооборот быстро увеличивается с споднизу, и люди видят и начинают понимать, что командной, командой работать намного выгоднее, командой работать легко, командой работать просто превосходно. Далее, после этого... Как только, вернее, мы с вами строим, продолжаем, вы также делаете свой личный товарооборот, то бишь личные заказы, минимум 150 бонус-баллов, и у вас уже одна веточка, вот этот, вот этот ствол набрал, набрал 7500 бонус-баллов это называется директорская ветка вы становитесь директором своей структуры и так как вы это было у вас построение, строили которое мы с вами, да это когда вы пришли мы строили с вами, Вторую ветку вы уже начинали строить сами со своей структурой, которую вы э, еще одну образовали. И у вас получилось 2 два ствола, два ствола, которые дают товарооборот на 750 бонус-баллов. Что такое бонус-баллы, я думаю, вам менеджеры рассказывали уже. Вот. И за год работы вы это сам, можно и раньше, но это такой оптимальный год работы, и вы становитесь золотой директор. За это время вы получите только премии 4500 тысячи, тысячи долларов. Я уже не говорю о том, что у вас будет 17 зарплат в году. И ежемесячный доход у вас достигать будет примерно 2000 долларов. Все будет зависеть от построения. И естественно валютного рынка далее здесь я думаю вам понятно продолжаем наше знакомство как я думаю, вы, когда я вам показала командно-стволовое построение, вырисовалась сразу финансовая, сразу пирамиду вы увидели. Естественно, это нормально, и нормальный человек всегда должен понимать, что где бы вы ни работали, вы, где бы вы ни сотрудничали, вы находитесь в пирамиде. И самые распространенные две пирамиды, самые-самые-самые, это Первое. Административная пирамида. Мы там, люди там присутствуют. Примерно 98% сотрудничают в административной пирамиде. Но при этом не очень хочется признать, что ты находишься в этой пирамиде. Но здесь совершенно нет ничего страшного. Многие, конечно, боятся слова пирамида, не понимая о том, что они даже в семье строят вот такую же пирамиду. Попробовал бы ребенок сказать, так, мать... Денег не даешь больше, себе оставляешь меньше. Естественно, мать или отец скажет: да ладно, тут я в доме хозяин. Так и в любой другой структуре. Вот тут я показываю вам, насколько административная пирамида, соответственно, выглядит. И, естественно, если вы находитесь в зоне менеджеров или даже старших менеджеров, вы никогда не заработаете тех денег, которые зарабатывает директор. Но тут же сразу же возникает вопрос. Это вы так говорите? А у вашей пирамиде разве можно? Да и потом уже это поздно. И потом уже поздно, вы там сидите вверху, у вашей пирамиды сложилась как административная, вот вам все и деньги. Так вот, уважаемые коллеги, это бизнес не первых, а бизнес умелых. Вы сейчас видите э, маркетинг-план, который изложен в карьерной лестнице компании «Арифлейм». И я представляю вам возможность рассмотреть построение, как мы говорим, стволовое. И, естественно, вы понимаете, что здесь я показываю стволы. Сколько человек может зарабатывать? Вышестоящий, вот, допустим, это я. Я пришла, общий ствол организовали мне, один я построила и сижу, балду гоняю. А подо мной человек... Кто-то, допустим, пришел, кто там у нас, Алла, она пришла и говорит, ну и сиди, а я хочу много денег, я хочу идти по карьерной лестнице. И, конечно же, общество ствол построен, и она начала строить ветки. Если она построила 4 ствола веток, это же намного больше, чем я. Так этот человек, у которого 4, он будет зарабатывать не так, как я, 2000 долларов. Он будет зарабатывать 4000 долларов. И, конечно, премии у нее будут больше. А вот это, допустим, Татьяна. Она решила и активно работает, не лежит на диване, не плачет, что у нее что-то не получается. Она просто берет, и делает и построила 6 веток и она вышла на уровень бриллиантового директора вот здесь другая жизнь начинается другие доходы и посмотрите я ведь как была вверху с двумя ветками я ведь так и осталась поэтому это бизнес не первых а умелых задумайтесь над этим далее мы с вами продолжаем. Если вам что-то было непонятно, вы, меня, вы мне обязательно напишите. Как это делать? Корпорация ЗУС предоставляет ну, все ресурсы для работы. Основа всего – это, конечно, сайт, где говорится о всех возможностях. И этот сайт любыми методами, которые только существуют в интернете, вы будете вместе с нами продвигать, показывать, рассказывать. Как это делается? Это вы. У вас есть друзья. У друзей есть еще друзья. Если в жизни в офлайне это было сложно найти и вспомнить, то в интернете они все на виду. Поэтому информацию о трех возможностях вы кидаете своим друзьям. Потом друзьям друзей. Общение это вы увидите на обучающих сайтах. Как это сделать? У нас все есть поэтапно. Сайт обучающий, он в виде игры, и вам легко его запомнить. И чем больше вы людям дадите информацию, чем большим людям вы расскажете, не останавливаясь, не обращая внимания на то, что кто-то не хочет слушать, кто-то не хочет думать, а кто-то и хочет делать. А кто-то и хочет иметь все сферы жизни, которые предоставлены, это сайт с игрой. Это сайт с игрой, который очень интересный, и человек будет вникать в это. Далее. Значит, мы даем с вами информацию, кто-то принимает, кто-то не принимает. Многие новички начинают срываться на том, что, значит, дал 10 человекам, а они сказали, нет, отстань. Но когда ты идешь по улице, и висит баннер, и говорит, «Приходи, возьми деньги в кредит за пять минут, я тебе там сейчас быстро выдам без паспорта», вы же не убегаете от этого баннера, вы же от него не прячетесь, вы проходите мимо. Вот и так нужно пройти мимо тех людей, который начинает нести негатив. Да не хотят они получать от жизни все сферы жизни. Они хотят просто прогибать, прозибать в какой-то одной, вноющей непонятной. Поэтому мы с вами продолжаем дальше. Только позитивное отношение, только отношение внутреннее должно поднимать ваш настрой. И никто никогда за вас ничего не сделает просто принцип бизнес деятельности это реклама всех трех возможностей как только человек решил присоединиться регистрируем в команду заинтересованных который заинтересовался и обучаем заинтересованного в зависимости от потребностей все при этом выполняем критерии личного заказа 150 бонус-баллов. Как же этот критерий выполнить? Это очень сложно на, перво, на первых порах каждому новичку, который никогда к этому не касался. Ребята, это элементарно. И об этом мы будем с вами говорить как на обучающих семинарах. И также есть очень много видео записей по этому поводу. Но я думаю, по картинке вы видите элементарно. У каждого человека есть какие-то близкие друзья. Вы расскажите им, что вы сейчас сотрудничаете в корпорации ЗУС с компанией Арифлейм. И у вас есть э, собственные продукты, собственный магазин и собственные заводы, которые производят для вашего магазина продукцию, и вы можете даже дать им со скидкой приобретать. 5-6 человек, которые придут, у вас приобретут просто на 500-700 рублей, ну, может быть, даже на 1000, и 150 бонус-баллов у вас будут на вашем регистрационном номере, в вашем личном кабинете у вас будут оформлены. Это легко. Главное – включить сознание, как это сделать. Бизнес в интернете с и с корпорацией ЗУС позволяет вам Зарабатывать столько, сколько вы хотите. Общаться именно с успешными людьми. Посещать фешенебельные мероприятия. Это яркие отдыхи, красивые такие. Путешествовать по миру. Всегда быть в прекрасной форме. Быть уверенными в себе. Ездить именно только на машинах VIP класса Ребят, вы заметили, что я перечисляю практически все, что я говорила в начале о сферах жизни. Почему компания нам дает возможность ездить только на машинах VIP класса Да потому что компания сама очень богатая. И компания с 50-летним опытом. Компания имеет собственные все заводы, фабрики, маши... э -э, Компания представлена, я уже говорила, в 60 странах мира. Ассортимент у нее огромнейший и постоянные новинки – и компания для бизнес-партнеров организовывают все: условия для сотрудничества, условия для отдыха, условия для самопризнания, для самообучения, условия для полной жизни. И все зависит от ваших амбиций. На какой машине вы будете ездить? Я, конечно, езжу пока еще от компании Арифлейм на машине Hyundai Solaris. Эта компания «Арифлейм» мне позволила приобрести такую, э, вернее, даже подарить такую про машину. Раньше у меня были «Жигули». И, конечно же, сравнить «Жигули» с Хундай «Солярис» – это, простите, как небо и земля. Это, это совершенно разница. Я чувствую себя там уверена. Я такая вот, у меня самооценка сразу поднялась. Я вот такая тут бизнес-леди езжу на машине, да, а на ней написано «Арифлейм». И у каждого из вас есть выбор, вы сами решаете, на какое сотрудничество вы с корпорацией ЗУС заключаете договор. И никто никогда никаких претензий к вам не предъявит, только вы решаете. Все зависит только от ваших амбиций. Какие сферы жизни вы хотите получать? А может быть, вы хотите все. Но если вы будете топать по вот этой карьерной лестнице, которая представлена, представлена компанией, это маркетинг-план, представлена компанией «Арифлейм» и мы продвигаем с корпорацией ЗУС, то все сферы жизни у вас будут развиты. Вы будете отдыхать на вот таких лайнерах. Кстати, я приглашаю всех, всех присоединиться к этой, э, так сказать, к этому отдыху, который шикарнейший отдых предоставляет компания Reflame каждому участнику, кто выполняет критерии и очень быстро растет. А вот знаете ли вы, что в греческой э, мафологии берега Гибралтарского пролива называли Геркулесовыми столбами, символизи символизирующий край Земли? Кто знает об этом? Вы знали об этом? Я уже 60 лет скоро проживу. Слышать где-то слышала, видеть не видела. Видеть не видела, но где-то когда-то что-то читала. И вот представьте себе, что эта компания Арифлейм нам, нам всем лидерам, которые сотрудничают с компанией Арифлейм, которые не плачут, что у них чего-то не получается, они просто это делают, чтобы получилось. В этом году, это вот карта, где мы, круиз, как это говорят, ходить по морям будем, по морю, на двух огромных лайнерах vip класса мы будем вот так вот курсировать от одной стороны к другой, от одного города к другому, а в Афинах, на главной площади у нас будет банкет, Обалденный банкет, который, как всегда, компания нам предоставляет, никогда не повторяется своей красочностью, яркостью, восхищением. Наших всех людей, как вам сказать, чествуют, поздравляют. Они дают такой тонус жизненный, что хочется иметь не только все сферы жизни, а еще много сфер увеличить и получить от них полное при полное удовольствие. Вот это предоставляет компания-партнер. Задумайтесь, задумайтесь. Можно ли от этого отказаться? Возможно все. Возможно даже то, что все, всем, остальным, всем остальным кажется невозможным. И здесь... Чествует компания своих лидеров. Это еще не высокие звания. Но в нашей команде пока, это самое высокое звание пока, директоров у нас уже очень много. Есть э, золотые директора, это я, еще коллеги есть золотые. И здесь вы на фото видите, вот она. На фото это наш руководитель е Екатерина Лотникова. Она сейчас в звании сапфирового директора, и это ее доход. И мы с вами можем ее легко обогнать, если вдруг она не будет дальше продолжать работать. И вот, для того, чтобы люди, чтобы получить вот это признание, для того, чтобы получить вот эти машины, вам просто нужно успешно стартануть с корпорацией ЗУЗ. Просто взять и задуматься, как быстро это сделать. Вы будете иметь... Вот это признание, вот эти чествования. Это я со своей машиной, про которую я вам говорила. Лично я езжу на такой машине. Я всех вас приглашаю в гости, я вас всех покатаю. Но очень хочется, чтобы мы все с вами на этих машинах на, от компании Reflame, но уже выше класса, встретились в определенном месте и отметили нашу встречу. И Киргизия к нам приедет, и Казахстан, и Беларусь, и Украина. Все все съедутся из Ханты-Мансийска, из Чукотки. Все съедемся и будем с вами отдыхать. Я закончила свой такой позитивный рассказ а вам принимать решение. Хотите вы дальше жить в буднях? Хотите ли продолжать экономить на молоке, чтобы купить детю литр или поллитра? литра Хотите вы потратить время на свое саморазвитие и успешность жизни, и чтобы ваши дети увидели весь мир? Значит, вы примете решение. А если вы будете думать где мо, а где не мо и решать, то вашего не будет нигде. С вами на связи была плотенькоа Лля.